Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина. И сегодня мы совместно с мамочками-блогерами решили снять для вас тег «Я мама». Все ссылки на видео у девушек будет в описании под этим видео внизу. Обязательно загляните к ним и посмотрите их теги. Я думаю, это будет для вас очень интересно. И давайте же я отвечу на все вопросы, которые представлены в этом теге. Первый вопрос. Во сколько лет ты стала мамой и сколько сейчас твоему ребенку? Я стала мамой в 24 года, это был сознательный выбор, запланированный ребенок. Мы с мужем как-то решили, что два года уже отжили вместе, насладились нашей любовью, и пора бы нам а, зачать нашего ребеночка. И в 24 года я забеременела и родила дочку Оленьку. Второй вопрос, когда ты почувствовала себя мамой? Наверное, я себя мамой почувствовала на третий день, когда мы с доченькой приехали домой. Мы стали как-то одним, единым целым – это кормление грудью, постоянно она все время рядышком. Настолько это интересно, у меня был первый ребенок, и я вся была поглощена ребенком, общением с ребенком. Мне это было настолько все сладко, как-то любимый, муж рядом. И вот в этот момент я почувствовала себя мамой. И в течение года у меня прям была настолько большая забота о ребенке, что меня больше ничего не интересовала, я была только с дочкой, даже почти никуда не ходила и не давала даже бабушкам, дедушкам сидеть с ребенком, потому что у меня была настолько большая любовь, что я даже на час с ней не могла расстаться. Единственное, если мне куда-то нужно было отъехать на час, на два, то, конечно, я оставлялась с бабушкой, с моей мамой. А так очень было тяжело оставить доченьку с кем-то. Третий вопрос: сколько детей ты хочешь? И мы с мужем планируем 2-3 детей, наверное, за вторым ребеночком я пойду через год, надеюсь, что в этом году мы достроим наконец свой дом и в него переедем. Многие уже видели видео о моем доме. И знаете, на самом деле, вот уже хочется второго, хочется, чтобы с доченьки было интересно с кем-то играть, братик или сестричку, чтобы они общались. Как-то так это все мило, замечательно, я уже чувствую, что я уже готова ко второму ребенку. Ну а третьего ребенка, я думаю, спустя еще, наверное, пять лет, чтобы была какая-то небольшая разница, чтобы хотя бы возможно было отдохнуть какой-то период времени, чтобы уже сделать третьего ребеночка. Четвертый вопрос. Что такое быть мамой? Быть мамой – это чувствовать ответственность за своих детей. Когда ты чувствуешь ответственность, ты заботишься о своем ребенке, думаешь, что он кушает, во что он одет, не болеет ли он ничем, чтобы не простудилась дочка. Вот это чувствовать себя мамой. Пятый вопрос. Что самое сложное, а что самое радостное в материнстве? Самое сложное, это, наверное, первый-второй месяц, когда нужно каждые два часа вставать, кормить ребеночка. Ребенок не понимает ни день, ни ночь, когда… И вот этот вот период у меня был самый сложный. Я думаю, боже, когда же мы подрастем наконец, когда же нам исполнится шесть месяцев, когда же нам исполнится годик, когда же мы хотя бы будем спать по пять часов ночью, чтобы я могла поспать, потому что настолько я уже сама вот первые два месяца заблудилась, где день, где ночь. Вот как ребенок спит, я сплю. И вот знаете, у меня вот этот период был самый э, тяжелый. А самое радостное, это когда э, ребенок делает что-то новое, вот для себя что-то открывает, или говорит дочь какие-то новые словечки. И это всегда настолько смешно, настолько радостно, ты всегда радуешься, что это получилось. Или вот сейчас нам уже э, почти два года, и она очень часто, например, что-то повторяет э, за мной, и это настолько мило, и настолько это смешно, и ты понимаешь, что... Она уже как бы это все осознанно делает, и уже что-то пытается осознанно говорить, и от этого большая радость. И знаете, я вот к этому тегу хочу еще такой один вопрос задать, что бы вы хотели пожелать будущим мамочкам? Вот знаете, я хочу всем пожелать, не будете рожать, на самом деле это все ерунда, роды, и это все забывается, вот уже спустя два года, если меня спросить, как у меня так проходили роды там в подробностях, я даже не смогу рассказать, потому что это все забывается. И остается только этот замечательный момент, когда тебе кладут твоего ребеночка сюда и как-то сразу это чувствуешь этот теплый комочек и у тебя просыпаются куча-куча-куча различных чувств, которых раньше у тебя не было. И ты уже ощущаешь, что ты нужна этому маленькому человечку действительно, что этот человек нуждается в любви и заботе и ты забываешь абсолютно обо всех проблемах, которые только могли у тебя быть, потому что... Чувство, испытать вот это, что ты мама, это, наверное, самое дорогое в жизни, что должна испытать любая девушка. Потому что, когда у меня не было доченьки, у меня как бы не было такого, я не чувствовала какой-то, что можно о ком-то заботиться, еще что-то делать. А сейчас я вот чувствую себя счастливым человеком и рожу еще обязательно несколько детей. Вот такой у меня получился тег. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальцы вверх, а также подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить, и общаться. Спасибо огромное за просмотр и до скорых встреч. Всем пока!